Ну, всем привет, друзья, с вами снова я, из Бро 2, и сегодня я буду играть в Мардер Мистери. Буду я играть один, к сожалению, без друзей, но с друзьями будет следующий, так скажем, в следующий раз. А сейчас я уже буду начинать. Погнали! Сейчас нам надо нажать на вон ту кнопочку, которая сзади меня, и... что? погнали? Сейчас вот только на найти эту кнопку. Ага, вот, тут как раз все игроки стою. И погнали! Надеюсь, я сейчас буду видеть знать Знаете почему убийцы Потому что убийцы, ну, как-то он все легко это делает, он всех быстро уничтожает. А... Они виновные просто так бегают. Ладно. Сейчас дождемся игрока и продолжим. Нифига себе, я детектив. Вот это повезло, конечно. Так. И мне надо найти убийцу. Это будет не такая уж простая удача. Потому что убийца не подобрал свою ночь. Ну, давайте я заберусь куда-нибудь. Ой, тут вода бьется! А, нет, это не бьется. В других мини-режимах в ясы. А, знаете, я. Вот сюда взберусь и буду искать убит, дурацкую. Потому что мне так получится. Так. О, золото на его подбирать, конечно. Подбирал бы. Слышь, ты, это ты, что? Так. Я тут за, за убитый слежу. А, вот он что ли? А, нет, это не он. Нет. Ты это не он. Так, ты как так не видишь? Не понял. Да надо тебе надо? Рядом со мной стал. Что что Я убийцу еще. Вот тут детектив какой-то. Вот тоже, видите, вот он. Бегает. Да, чувак уйти <laughs> Так, вот, видите, детектив, этот зелененький подзор. Э! На! О, получай! Все, поймали убийство. Поймали, мы раскрыли это убийство. Вот он лежит. Руки вверх! Так, Другая игра, и пока что мы начинаем... Новые карты. О, новая карта, и мы уже начнем скоро. Вот это, видели, как... Ха, ты в предыдущем эти... В раунде был убийцы. Вот этот вот чувак, который сейчас паркует. <смех> Он еще тем более упал. Ладно, начинаем. И кто я? Опять я невиновный. Ну я просто не люблю. Ну, ну, ну ладно. Так. Как-то -так, так. Мне надо искать золото. Просто первый раунд был получше. Убийца получше. Знаешь? Знаете, почему получше? Ну потому что там я хотя бы детективом был. Сейчас я невиновный. И скучно. Опа, слушали? Получается, где-то рядом убийца. Я слышал звук э, стрелы. Блин, тут ловушка, что ли? Здесь посидеть даже нельзя. Так, я думаю, спрятаться. Там какой-то чувак. А это не тот, не этот чувак, он убийц. Привет, привет. Я тебя убивать не собираюсь, ты союзник, так скажем. это а не видел убийц? У -у, посмотрите какая там дырень пипец это вообще пипец увидели какая там дырень вот посмотрите вот просто вот Во, там какая дырища я, кстати убийца давно не видел а где он? вот не видел. По-моему, а, а убийца внизу я так не думаю конечно Но сейчас я побегу дальше от чувака подальше Блин. да блин где убийцы по-моему он сам внизу он там хорошо что тут урон не получаешь когда падаешь вот детектив тактический угу. о блин золотой кран хорошо так и ч? по-моему это убийцы нет так я пока что буду на F5 вот так ой это что это будет напугался позже какой-то убийца сейчас на меня напрямую. Просто, ну, похоже немножечко на другое. Так. И вот этот, смотрите, вы что меня нацелились, ничего, ли совсем. Не, не, не, не, не, я с не убийца, я пошел нафиг. Владис скрылся. Что за пипец? У меня лучники хотели попасть. А, не, не, не, блин, меня убили, что за пипец? Блин, я, бы, конечно, просидел за игроками. Ну, но... вот эта девочка. Ну, давайте, следующий раунд. Так, начинаем следующую раунд. Погнали. Надеюсь, убийца сейчас будет. Пока что ждем последнего. О, уже последний присоединился. Отлично. Мне обращать внимание, что у меня такой Так. Какая-то интересная карта. Что за карта? Мне интересно. Нифига Какой-то мужчина. Фигить. Так, и... Офигить. Вот это вот. Прям джикпот. Вот это вот классно. Вот это убийца. Так, главное сейчас перед игроками не спалиться. Я же убийца. Сейчас я вас всех поуничтожаю. Ой, тихо, нож чуть не спалил. Игрок ой Д. Это да убедительный невиновный. Давайте следующую катку сыграем. Так, какие я сейчас буду? Опять невиновный. Ну хорошо. Ой, я знаю эту карту. Это очень классная карта. Сейчас я тут спрячусь по-тихому, и никто меня не найдет. Только вот вопрос куда? Ой, блин, убийца получил свой нож, надо валить поскорее отсюда нафиг. Вот куда? Блин, тут нырять нельзя, что за пипец? Вот тут спак тоже задыхается. спак спасайся. Ой, блин, у меня мало ХП. Надо вылезать. Ой, блин. Ух, капец! О, золото. Ну как мне туда пробраться? Не знаю. А, надо быть пыренько. Блин, у меня мало жизни. Не-не-не-не, не, я пошёл. Сюда можно выброситься. Но только у меня вопрос, где убийца? О, хапа, чувак, чувак, ли? Ой, блин, за мной убийца, что ли? Не-не-не-не-не. А, нет, что, это так надо валить. А, не понял. Э! Я убегаю, убегаю, убегаю, убегаю. Мечная это не убийца. О, моё любимое место. Давайте сюда, скорее. А, опа. меня уничтожать. О, ух, вот я здесь. Смотрите, там игроки бегают и меня даже не замечают. Отлично, я пока что тут посижу. Ой, классное место вообще в жизни. Осталось 13. Игроков. И как увидеть хоть меня чуть не заметил. Какашка, вон там, видите, бегу Уху, там лучник пробежал, нифига себе. Вот, слушайте, там стреляет он. Ой, нифига себе. Ой, ой, лучник тих, тих, тих, тих, тих, тих. Пожалуйста, не надо. Благо, я прошу. Гладил он свалил? Или нет? Да вроде там его нет. Опасно, опасно. ладно, давайте я трусить не буду. побегу. Ой, у меня мало жизни. Не понял. Нет, нет, нет. Валю, валю, валю. У меня пол Не-не-не. Если я сюда уйду, я сдохну. Нафиг из-за воды дурацкая. Видите, какая она странная? Пипец. Надо валить. Ну как, у меня мало жизней. Я же не могу золото съесть и отхилиться. Не могу. Смотрите там что-то стоят наши чуваки. Чего они стоят, интересно. Не убийцы, наверное, ждут. Чувак, беги оттуда, тебя сейчас грохнут. Ну чем он как ненормальный. Так, блин, тогда... надо... Ну, если я сейчас уничтожусь, я... Ну, короче, игра закончится нафиг для меня. А я этого не хочу. Ух ты, смотрите, там лучник только что -то пашутся. Офига Так, где убийца? Это убийца там стоит. А нет. И это девочки общаются. А где убийца-то, кстати? Смотрите, сколько там игроков бегает. офигеть, да? Устоят втроем. Блин, ну, а где убийца -то? Это вот очень интересно. <сстр -с Easter> <сстр <-с Auckland> Победили, ну и победили, победили, уже третий, а не ты, или второй раз подряд, не знаю. Но мы победили, это самое главное, так что на этом я буду с вами прощаться. Ну а на этом я буду прощаться, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Сегодня я поиграл в Мордер Мистери, две победы одержал и один раз проиграл. Ну ничего страшного, бывает, это же я, как скажем, в сервере с бро. ничего страшного. Давайте, пишите в комментариях, блин, я свалился нафиг. Пишите в комментариях. Что мне еще заснять? Какие мини-игры? Вот тут у меня есть режим всякое выживание, креативы, скайблоки. Ну, вы видите, даже Бедварс есть. Мой любимый режим. Всем удачи, всем спасибо, всем пока, ребята. Пока-пока.